старосеменовском кладбище в первое участие и направляю сейчас вон в те ворота, вторая часть. Как я уже говорила, оно разделено на две части. Вот что-то меня такая могилка позвала, старая. Одна 1912 года захоронение. Имя еле прочитала. Варфоломей. Ассоциация с Варфоломеевской ночью. Ну, раздал знак. Надо ипомин положить. Собака залаяла. И вот такая могилка позвала с именами моих бабушек по отцу и матери. Очень интересно. Я уже прочитала молитву. Это да, дети по кладбищу гуляют. и вхожу. Сегодня я буду делать один ритуал, который заключается в исцелении нашего физического тела. И также энергоинформационного. Суть его в сбросе негатива себя, который наслали, либо тот, который перехватили случайно, когда очищали других людей. Вот, уже солнышко вышло. Сейчас я разуюсь и буду идти по кладбищенской земле босиком. Для этого я не обращаюсь отдельно к каждой могиле со своим именем или с именами людей, которых я чистила. Я обращаюсь напрямую к хозяйке кладбища. Программу, которую я буду начитывать, естественно, я не могу озвучить на камеру, поэтому все будет спрятано за музыкальным сопровождением. Поскольку необходимо войти в контакт, С хозяйкой или с хозяином кладбища здесь хозяйка а потом уже делать все запросы которые нас волнуют интересуют Работаем. До следующего сюжета. Вот это видали чудо. кс кс, -кс. Спряталась. Рыжий котик. Красавчик. Уже какое посещение. Кладбищ. Ко мне выходят коты на помощь. Вот он. В ромашках сидит. Привет. <смех> а, еще раз показываю, как на кладбищах выглядят места с закольцовкой энергии. То есть таробряческие могилы и православные. Вот. Друг другу лицом. У одних ставят памятник в ноги, у других в голову. Тут такая интересная могилка. Куст малины. Вот какая тут малина. Ох, какая тут бабуся лежит. Непростая. Долгожитель. Что кус малины вырос. Станислава Антоновна. Вот так приходят знаки. после запросов. Еще один код. Иди сюда. Кошечка. Мурка, Мурка, Мурка. Вон она пошла. Подошла к могилке, где я ставила. Так интересно мох в виде восьмерки. сегодня поработала огромное количество знаков было что меня услышали как будто дождик начинается <с> очищение александр ну с таким меня много могил зовет постоянно как я вхожу на кладбище какой-нибудь с именем Александр. Вот, что в переводе защитник. Так что это само за себя говорит. Ну и еще тут кое-какие нюансы остались, о которых я на камеру не могу рассказать. Нет. И сегодня такое небольшое видео. Главное, что работа продуктивна. Да, красная машина. О, какие могилки тут интересные. Колоницкий, Колоницкий, похоже на польский. все прошло вот. Свежак. Три дня. Третьи сутки. хорошо помянули, что прям вот запах алкоголя до сих пор в воздухе стоит. Либо где-то оставили здесь бутылки. Нельзя поминать на кладбище. Именно с распитием напитков спиртных.